Приходит женщина в автосалон и говорит, мне, пожалуйста, пятерочку в БМВ. Продавец говорит, хорошо, будете кредит оформлять? Она, нет, нет, что вы, у меня все с собой. Ничего себе, Стесняюсь спросить, а кем вы работаете? Я работаю учителем русского языка и литературы. Ничего себе, первый раз вижу, что учителя получают такую зарплату, да-да, как видите, и не жалуются, что у них... Денег не хватает, ну как видите, пришла к вам машину купить. Не подскажете, а долг вы собирали на это все, да понимаете, все решилось одним сочинением. Просто Вовочка подробно написал, как он отдыхал летом, поэтому я его папе показала, а маме нет, поэтому Вовочка получит пятерочку и я красную, пожалуйста, мне. Okay. <laughs>